Стулки переходные тип 3900 с конуса 7,24 на конус Морзе предназначены для установки режущего инструмента, сверл, разверток, зенкеров и прочие оснастки. Для установки шпиндель станка эти оправки имеют хвостовик конусностью 7,24 от 30 до 50, исполнений A, EU, по ГОСТ и, DIN, и по стандарту МАССБТ. Внутренние конусы конусы Морза от 1 до пятого, с резьбовым отверстием по оси по типу AE и AEK, по ГОСТ и DIN. Винтом производится закрепление оснастки и инструмента. Эти параметры образуют следующие сочетания. Применение этих втулок повышает универсальность имеющейся оснастки инструмента.